Всем. Спать с ней. всегда. Ну подрастешь и будь у девочка. Помните, как в детстве мы вот эту ручку э, поднимали вверх специально, прям вот на самый аж вверх туда, а потом садились на нее? Это мог бы быть я с тобой, но ты мне не пишешь. Трех штук. Да рынок там бездонный, понимаешь, Саня? На выходе, вот на выходе, десятки миллионов... I'm sorry. Do you like my two <звук> ведь все знают что мотоциклисты делятся на тех кто уже падал и тех кто еще не падал а те кто уже падал делятся тоже на две части я померяю температуру пельмени. Пельмень заболел. Got, what, you? You okay? <связь> <связь> <связь> <связь> Человеку 30 лет, а он покупает. Что это такое? Что это за отверстие? Что это за дюбики? С чем ты будешь кусать? что ты будешь кусать? У меня нету слов. Про... Достоевского ты читал? Читал. Ублюдок. Я и Гоголя читал. -мо! Круто! Урыл! Урыл! Отвали! Татьяна Антоновна пошла на... А Саля, что это такое? Что это за выражения такие? Это не я, это братишка. Я сейчас это, ув... это удалю. Мы приехали к Машиной маме и увидели, что у нее не работает светильник. И, конечно же, мы не могли это оставить просто так. А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. забыли? Помоги! Что случилось? Меня связали. <связь> Во-первых, рекомендую вам посмотреть наверх. У нас есть ранг, деньги и все остальное. Нет, нет, на экран, дебилы! <связь> I don't <вываешь> Тоже мне Сравни свою пукалку С моей валыной. Унцы по руку 키 к и ноа- Кажется, очень голый. не Сожрать. Да, Это для меня. Понял. Может, по пиванрику, а? Не, но ну, ч, можно? Только по бутылочке. Ещен! Да бля. Что сегодня дело? Красим она! Красим, что красим? Хуйкню! Кухню, что ли? Да, хуйкню красим, говори кухню. А а окей. Это. с собой мешочки немного соли, чтобы иметь возможность защититься Это. глаза. Down, this... Иди нахуй! Девушки почему-то думают, что мы, парни, хотим себе найти милую девушку низкого роста, блондинку. Но все мы, пацаны, знаем, что на самом деле мы хотим найти Атлантиду! Древний затерянный утопленный город, полный сокровищ, который затопил сам Посейдон! А чего вы все трезвые-то такие? О, бля, вы что все выпили? Останьте там мне! Бля, пацаны, ну вы же обещали не блевать. А кто насрал? Ребят, может, это, а бля, бля кто-нибудь такой ебал а, а это у тебя машина есть? Bro, look at this fucking snow. О, фан, машина. На! Чёртка, меня. Блять, дорогу заебал. Вы должны сдать экзамен по русскому языку. <плодисмент> девочка. Это девочка. Там, что ты думаешь по этому поводу? У тебя теперь три сестры? Николас, куда да и? Самое важное ⁇ это навести порядок в душе. Соблюдаем три дня, «не». не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся. И не забываем, что никогда не поздно уйти из плохого окружения.